Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее видео называется самое странное видео в мире. Вау! Дин -дин -дин -дин -дин. Давайте же начнем смотреть, что за странное видео. Вы офигеете от этой странности, я вам говорю, оставайтесь здесь, оставайтесь рядышком, я одна с этим не справлюсь. Ой, как блестит! А! Ой, как красиво! Натягиваем, натягиваем! О, вот оно как оно происходит, вы поняли? Как покрывают пленкой что-либо. Так покрывают пленкой автомобили, кстати, не только какую-то фигню, которую покрыли они. Ой, как все розово! Ой, девочки, девочки, видите, как все красиво! Ой! Это радужка, и это радужка, и это радужка... Почему это так почему переливается красиво? Мне кажется, если бы у меня было такое рабочее место, я бы не отходила от него. Я бы возле него и фоткалась, и ела бы, глядя вот на эту всю вот эту штуку. И кайфовала бы. Это такой кайф, когда все радужно, да? Лучше, чем все серое. Ну, скажу вам так. Мне иногда хочется быть такой строгой дамой. Я такая вся на черном. Все такое у меня черно-белое. А иногда вот такой хочется быть. На скачущем единороге с моим конем. Да, я конь-единорог. Это что? Химический песок. Обожаю кинетический песок, он такой классный, его так классно кинетить. Шо? Ой, смотрите, они разных оттенков, оттенки бывают разные, серые, коричневый и розовые. Между прочим, подсвет моей подсветки, моего кресла, я обожаю, когда в видео, которое я смотрю, есть что-то такое. Это всегда так классно. Еще, мне кажется, тут не хватает какого оттенка. Напишите в комментариях, потому что три как-то маловато. Ой, сейчас мы наполним это все. Вот если бы я была этой девочкой, и я наполняла бы свою рядом стоящую полочку сладостями, то через 15 минут осталась бы только полочка, если бы ей повезло, потому что сладости... Блин, нифига, она нормально готовится. Мне кажется, какая-то вечеринка намечается. По-любому. Просто ты такая, смотрите, вы сидите с девочками на пижамной вечеринке. Вот, и ты такая закатываешь. И они такие, вау, вау, вау, вау, ты лучшая подруга, ты классная.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 О, сейчас мы нарисуем вот эту фигню. У меня кружится голова. Если у вас не кружится, значит, у вас все нормально. Вот у меня кружится. А что со мной ненормально? Я не знаю. Возможно, то, что весна. Капец, он закрутил. Надеюсь, весна меня также закружит в своих объятиях весенних. И я распущусь к концу весны, как сладкий цветок. Боже, какой ужас. Надеюсь, этого никто не слышал, кроме вас. Так, это мы давим вазелин. Это мы давим паста? Это мы давим... Вау! Как он так закручивается? Я надеюсь, что эта весна закрутит вас так же в объятиях любви, как закрутилась вот эта жижа. Я умею желать нормальные такие напутственные речи, так сказать, говорить и желать только лучшего. Так, что это... Это оливье. Ой, почему я подумала, что это оливье? Это же не оно, а он. Они. Уже там кроме оливье, колбаса, майонез, много-много разных компонентов. Тогда это они. Почему салат оливье называют он? Там же они. Разные продукты. Это яйцо. Нет, если ты хочешь раздавить столетнее яйцо, вообще-то это очень дорого. Ты нормальный, нет? Пожертвуй деньги бедным блогерам, пожалуйста, Они не дови яйца столетние. Или что это? Да неважно, просто пожертвуй деньги. Так, так, так. О, Вау! Офигеть! Боже, кошмар! Меня поражает это видео тем, что они собрали портрет из каких-то мелких частиц, на это потратили по-любому несколько дней. И у них была одна попытка снять это видео, чтобы когда она подкидывает, все вот так вот в воздухе получилось в портрет. Вы только представьте, меня бы, наверное, когда я подкидывала, меня бы нервяк бил, потому что я знала, что у меня одна попытка, и я люблю все делать хорошо. я люблю, что когда я подкидываю мелкие частицы, они получаются в портрет. Даже если до этого они не были портретом. Вы понимаете, о чем я? Оно нормально улыбается. Сильная женщина, сильная, уважаю. Так отклеиваем какую-то дичь. Приклеим какую-то дичь, потом вот так на буковке все это цветастенькое, загружаем, вот это вот все блестит, и я на это трачу опять 15 часов, меня это вполне устраивает, это антистресс, потому что вообще в жизни, я психопат, и меня все бесит, если я не буду выкладывать свои блесточки вот на эту маленькую ткань, я умру, или умрете вы, выбирайте. Ой, ты мой сладкий. Ой, ты мой хороший. Ой, ты мой персик. Ой, ты мой снежок. Ой, ты моя снежинка. Ой, ты мой маленький йогуртик. Я тебя люблю. Я люблю. Я люблю собаку. Она не принадлежит мне, это чужая собака, но я ее люблю. Вот что значит любовь ко всем. Ну а что такое прелесть, то что не полюбить, да? Какой сладкий пузо. А, -а, а банки, банки. Знаете, кого мне напоминает сейчас? вообще мне такой ассоциативный ряд лучше Как знаете? Покемоны раньше были с определенными способностями, вот он какой-то вид покемона. Не чермандер или чермандер немножко. Ну, в общем, он покемон. Это не мужик, покемон. Ура! Мы увидели покемона в реальной жизни. Блин, какие мечты о покемоне с детства. Но моя мечта так и не осуществилась, кроме плюшевого Пикачу. Не все мечтам суждено сбыться, но я смирилась с этим, ребят. О! О! Это не настоящее, я думала, он залил это все. Это не настоящее, слава богу. Подождите, или это настоящее, он просто горячим ножом разрезает это все? Или это просто тортик? Это тортик для игромана и для человека, который любит работать, короче, всегда. И не обращает внимания на свою семью. Вот ты такой даришь ему этот торт, он думает, что это ноутбук, начинает печатать, у него все пальцы в шоколаде. И он такой... Ха! Ха -ха -ха! А -ха -ха! Давайте лизать его. Лед. Лед. Лед так легко проламывается. Почему не проламывается под его ногами? Моя логика ломается сейчас вместе с этим льдом. Так, у нас тут цветовой краситель, цветной точнее, да-да-да, я иногда оговариваюсь, потому что я человек. И у нас получается просто офигеть, какой красивый слайм! Вы смотрели, увидели? Вы видели у нее там целый набор всяких мягких и всяких сладких шлей, чтобы вот это вот все переименать, да боже, она мастер слайма ведения. Новая профессия, пожалуйста, можно пенсию выдавать таким людям. Я бы сразу устроилась на нее, на такую работу. О, немножечко за... Что вообще происходит? Почему это так желтое, и прикольное? И почему мне нравится на это смотреть? Я хочу оказаться на ее месте и также выдавить краску. Боже, это потрясающе. Так, так, так. Я не Боже мой, это вообще я не могу. Кажется, у нас слаймоведение и ведение. Это новая профессия слаймоведения есть, а это Мята ведение. Не путайте, пожалуйста. Когда ты что-то прикольное даешь, и все такие... Вот так, ты четко давай рисуй, потому что это нужно нарисовать четко. Тиму маленький, в маленький кружочек он встает, обрисовывает себя, как маленький миньончик, желтенький, рисует буковки. Бути, какой хорошенький, Знает, в какую дырочку встать. Вот это вот важное, кстати, качество для мужчины, я считаю. Все, ладно, понятно, что ты рисуешь. Стоп, хорошо. А ты останавливаешь мои мысли о тебе, негодник. Я все равно буду о тебе думать. О, девочки, мальчики, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите. Боже, это самая офигенная, офигенная, офигенная, офигенная, офигенная, офигенная, офигенная, фиолетовая радость. Это было офигенно! Спасибо, что есть на свете такие видосы. Идем по льду. Капец, как люди не боятся ходить по льду. Мне кажется, что вытекает латы какой-то пряный оттуда. Вот вытекал до этого с молоком. А -а -а Аккуратнее ходите по льду, пожалуйста. Видите, это латы течет. Возможно, это маленький-маленький человечек в стакане замороженного кофе. И он идет такой и снимает свое видео. Это цветастая, радужная какая-то фигня. Но вы сами понимаете, что это несъедобно по-любому. Но этого несъедобного дофигища это ведре. И мы кайфанули сейчас с вами. Я прям процентов чувствую. Пипец ей. Я вам отвечаю, ей пипец. Ей пипец. Холодное сердце. До свидания. Жестко, да, выглядит? Жестко, у кого восприятие такое сильное, четкое, стойкое, такое чувственное. Тот почувствует, что как будто бы это перемалывают человеком. А вот это вообще обида обидна. Я не люблю такие видео смотреть. Вы знаете, где уничтожают природу. Мне не важно, что это пойдет потом на туалетную бумагу для нас всех. Или еще на наши тетрадки для школы. Мне не нравится. Не хочу, не буду. Ой, он так запихивает, вот это вот это вот распихивает. И.. О! А, это слайм. Мне казалось, что это стикеры, вот эти вот такие, знаете, обычные стикеры бумажные, из которых дерево отрубили. И он как будто его так вот, как по маслу режет. Я думала, это супер острый нож. И вообще много у меня было раздумий по этому поводу. Но это слайм. Оп. Очищаем. Что же там? Как будто какой-то подарок из Нарнии или из Хогвартса. И ты такой его очищаешь. А там, блин, это похоже на запеченную картошку. Крошка-картошка. Биг сайз просто. Огромный вот такой, знаете. На всю компанию. А там что? Курица? А, это курица тоже вкусно. Курица-гриль. Текут слюни. Вы помните, вот этот чесночно такой запах курицы гриль. Блин, сто лет ее не Это похоже на слайм, но это, кажется, губка. Но это не губка, это соты. Но они как будто бы без меда. Мед он с шалонишка высосал и показывает нам пустые. Вот такие эти и все. Ооо, ложкой дави мед и просто целая ложница огромная это хватит вообще бабушки на один, бабушки на один день меня на один год потому что я не люблю мед ну, смотри какой есть такой вкусный как не мед типа вот это я люблю и пчелы такие эй чувак что ты делаешь мы типа еще здесь ты тыришь наш мед это наш мед блин это альфа что чувак как ты это делаешь Блин, я, если честно, у меня столько приложений скачано в телефоне, что я не могу в них разобраться, какие они, какой у меня есть, где они. Если бы они еще вот так кувыркались все, то тогда просто мой фомбус вел меня с ума. Оп, Ить. как это классно, как это классно. А, он почти близко был сейчас, вот только что, если бы он резанул еще на миллиметр больше, все бы оборвалось. Оп, ой, я прям представляю этот звук, вот этот тоненький звук, когда ты режешь фольгу, ой, кайф, кайф, кайф, кайф. Моя жизнь и ваша теперь наполнена кайфом. О, раскаленный нож, раскаленный нож, я его обожаю. О, представляю, как все там пахнет, жареным. О, боже, кондитерские мешки разного цвета. Боже, что же сейчас будет? Я так люблю вот это все. Блин, почему у нас в России не распространены всякие цветные десерты? Ну, то есть, они съесть кондитерских под американский закос. А вот так, чтобы прийти в булочную, типа, в Рашки в Калининграде, сказать, давайте, как бы мне радужное что-нибудь, или так тебе скажут, ай ты, пошел вот отсюда. Правда. Ну, вот где ты увидишь такое? О май гаш. Это еще не все. Сверху добавляют еще мороженое... А, это Сливки. Ой, это все закручивают. Если вы хотите такой рулет, пожалуйста, научитесь его делать и пригласите меня на чай. Мы же с вами давние друзья, ну пожалуйста. Вот это да. И торта не надо никакого. Ты просто на свои днюхи достаешь вот такие рулеты. И все вот так вот просто начинают аплодировать, аплодировать, аплодировать. Вот это рулет. Это не те рулеты, которые бабушка достает с маком, знаете, такой. Жири, чара. Ты такой, типа, блин, с маком, рулет, вообще без начинки. Такой, чё? Ну, приходится. Бабушку нельзя обижать. <говорит> вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте мне лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока!